Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня расскажу вам о транзитах планет в течение недели с 4 по 10 января, которая принесет нам очень заметные перемены. Три планеты, Меркурий, Венера и Марс, меняют знаки. Меркурий, планета мышления и коммуникаций, и Венера, планета любви и взаимоотношений, 8 января переходят в знак Водолея что еще больше усиливает энергии этого знака которые будут особенно выражены весь 2021 год это дает свободу самовыражения в любом возрасте способствует легкому и смелому установлению контактов но также возможны неожиданные повороты событий марс планета активности физической силы 7 января входит в знак тельца где чувствует себя некомфортно имеет статус изгнания в этом знаке сложная неделя для мужчин приходится перестраиваться обновляться действовать в условиях ограничения и все это доставляет переживания вызывает негативные эмоции женщинам нужно отнестись с пониманием и поддержать своих родных любимых близких мужчин старайтесь не критиковать не торопить их так как можно надолго испортить взаимоотношения 4 января, понедельник, убывающая Луна в Деве. Период Луны без курса ночью с 20.35 до 7.41 утра следующего дня по киевскому времени. Гармоничные аспекты с Солнцем, Меркурием и Плутоном делают день благоприятным для трудовой деятельности. Энергии планет будут способствовать решению множества задач. День благоприятен для различных контактов, для заключения договоров и сделок. А также хороший день для подписания важных документов для торговых дел, особенно касающихся недвижимости. Много телефонных разговоров и общения, а также суеты и некоторой нервозности. Бумажные дела принесут много хлопот, но в целом завершатся удачно. Хороший день для получения нужных знаний, сведений, завязывания полезных контактов, постановки целей, разработки стратегии. Возможно, получение долгожданного известия, ценной почты. Конструктивный обмен мнениями с сотрудниками и деловыми партнерами обязательно приведет к хорошему материальному результату. Удачно складываются отношения с публикой, клиентами. Успешная рекламная деятельность и деловые поездки. На этот день хорошо назначить выступления, обсуждения, визиты к влиятельным лицам. Вопросы распределения доходов, совместного капитала, акционирования, налогов помогут в решении финансовых задач. Хороший день для качественных преобразований в деловых и партнерских взаимоотношениях. Для переоборудования производства или офиса. Подходящее время для начала диеты, оздоровительных мероприятий, направленных на очищение организма. Тем более, это особенно актуально после новогодних праздников. Подходящий день для примирения, налаживания отношений в семье. Могут стать актуальными вопросы алиментов, наследства, распределения бюджета. 5 января, вторник, убывающая Луна в весах, в гармоничных аспектах с Сатурном и Юпитером. Меркурий в соединении с Плутоном. День благоприятен для планирования, изменения существующего положения. Успешная деятельность, связанная с финансами, организацией и методами работы. Хороший день для решения глобальных вопросов, воздействия на умы. Можно провести вебинар, прочитать лекцию, выйти в прямой эфир. Многие стремятся к переменам. Но это можно достичь за счет ломки стереотипов, изменения восприятия окружающей действительности и разрушения собственных границ. Прекрасная возможность для того, чтобы проявить лидерские качества и организаторские способности. Слаженная работа в коллективе улучшит материальное положение всех участников. Те, кто занимается общественной деятельностью, читает лекции, могут обрести популярность. Но старайтесь равномерно распределять свои ресурсы, правильно соблюдать режим работы и отдыха, так как напряженность в ментальной сфере, физическая усталость помешают восприятию информации и осваиванию навыков работы. Энергии планет способствуют профессиональному успеху, популярности, но все это ценой больших усилий и напряжения. Будьте бдительны на дороге, за рулем. Аспекты дня благоприятны для научных исследований, дают возможность открытий. Хороший день для усовершенствования производства, внедрения новых методик. Возможно получение сведений или информации, которые приведут к серьезным жизненным переменам. Вероятны качественные изменения в стиле отношений с младшими родственниками, особенно братьями или сестрами, а также с соседями и приятелями. Не исключено, что события в жизни одного из ваших родственников сильно повлечет перемены и в вашей жизни. При умелом применении потенциала этого дня вы можете многого добиться посредством слова, убеждения. Благоприятный день для смены места жительства или окружения. 6 января. Среда. Убывающая луна в весах напряженный аспект с солнцем приносит препятствия в течение дня у людей с тонкой душевной организацией, возможно ухудшение психического состояния и нарушение здоровья те кто болеет будет чувствовать себя еще хуже даже многие здоровые люди будут ощущать себя не в форме не следует сегодня браться за решение сложных вопросов в течение дня появляются общие проблемы которые мешают эффективной работе, взаимоотношениям и вообще любой деятельности. День неблагоприятен для бизнеса, так как препятствия и осложнения, противоречия с партнерами могут привести к серьезным убыткам. Для разговоров с начальством и вышестоящими день неблагоприятен. Визиты в официальные организации не приносят результата. Особенно тяжело складываются отношения с женщинами-начальницами. Столкновения, повышенная конфликтность, нервозность создают неблагоприятный фон для любых начинаний. Быстрая смена настроения мешает работать. Вообще лучше устроить себе выходной. Трудности в эмоциональной сфере, нервозность, обеспокоенность делами ставят под угрозу личные взаимоотношения. У людей, склонных к мигреням, появляются недомогания, головные боли, простуда. Не просто складываются отношения в семье. Вероятно, противостояние с детьми, взаимное непонимание. Протест с их стороны против родительского авторитета и влияния. 7 января, четверг. Убывающая луна в весах до 10-53 утра. После чего переходит знак «Скорпиона». Марс, планета активности, физической силы, инициативы, переходит в знак Тельца и будет двигаться по этому знаку до 4 марта 2021 года. Видео по этой теме появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Период Луны без курса с 7,56 до 10,53. У многих людей появляется агрессивность, критичность, нетерпимость, капризность, повышенная чувствительность к обидам. Чаще высказываются острые саркастические замечания, вплоть до оскорблений. Сегодня людей охватывают сильные сиюминутные переживания. Появляются взвенченность и готовность к ссоре. Сильные волевые личности, способные контролировать свое настроение, усилием воли могут быстро выходить из кризисных ситуаций. Также в это время обостряется... Чувство ревности. Многие склонны к драматическому выражению чувств. Поэтому не давайте повода, не провоцируйте партнера, иначе возможен разрыв взаимоотношений. Марс в статусе изгнания в Тельце, в оппозиции с Луной в Скорпионе, которая в статусе падения. Транзиты сегодняшнего дня усиливают сомнения, недоверие и подозрительность реакцию на слова действия предсказать невозможно поэтому бесполезно выяснять отношения можно еще сильнее обострить ситуацию сегодня повышается интерес ко всему таинственному мистическому и запретному луна в скорпионе этому способствует оппозиция а напряженный аспект приносит повышенную чувствительность восприимчивость Многие люди становятся обидчивыми, но в то же время воинственно настроенными, нетерпимыми и ревнивыми. Достаточно незначительного повода, чтобы внутреннее напряжение, не выдержав напора, взорвалось скандалом. 8 января, пятница. Убывающая луна в Скорпионе в гармоничных аспектах с Солнцем и Нептуном. Формирует благоприятные обстоятельства, и любые трансформации приводят к качественному результату. С 8 января по 1 февраля Венера, отвечающая за взаимоотношения, симпатии и все, что нам нравится и доставляет удовольствие, будет двигаться по знаку Козерога. Также в этот день, 8 января, Меркурий приходит в знак Водолея. И это время максимальной свободы в общении. Меркурий отвечает за интеллект, мышление, умственную активность. В знаке Водолея приносит неожиданные повороты в сферах общения и обмена информацией. Это время повышенного интереса к учебе, новым знаниям и получению интересной информации в целом. Солнце в гармоничном аспекте с Нептуном. Активизирует творческие способности. Люди становятся душевнее, охотнее откликаются на новые предложения. Многих легче заинтересовать свежими идеями или вовлечь в совместное дело. Повышается чувствительность, эмоциональность, восприимчивость и сентиментальность. Благоприятный день для людей искусства и любых творческих профессий. Возможно получение информации, которая позволит разрешить некую проблему или загадку. Сегодня следует положиться на свою интуицию и инстинкты. Это благоприятный день для работы со своим подсознанием. 9 января суббота. Убывающая луна в Скорпионе до 13.15, после чего переходит в знак Стрельца. Приод Луны без курса с 3.59 до 13.15. Марс в напряженном аспекте с Меркурием и гармоничном аспекте с Венерой. Потенциал дня таков, что толкает многих к поспешным, необдуманным действиям, неуместной критике или провокационному поведению в кругу своих близких. Девиз этого дня – меньше слов, больше действий и физической работы. Любые споры приведут к конфликтам. Присутствует нервозность, что увеличивает вероятность ДТП, а также, возможно, агрессивное выяснение отношений. Лучше уменьшить деловое общение – но для романтических встреч и любовных взаимоотношений этот день благоприятен. Будьте осторожны с огнем При использовании острых предметов и техникой будьте предельно осторожны. Повышен риск острых воспалительных инфекционных заболеваний, расстройства пищеварения. После 13-15 по киевскому времени транзиты планет способствуют более благоприятной атмосфере. Есть возможность исправить ошибки, устранить конфликты. Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. Возрастает потребность в движении, в спортивных занятиях, в физической работе. Плохо переживаются всякие ограничения, особенно детьми. 10 января, воскресенье. Убывающая луна в стрельце. Уран, управитель водолея, замедляет ход, готовится перейти в прямолинейное движение. Огромный выброс энергии, которую производит Уран при стационарности после фазы ретроградности, можно использовать для значительных перемен в своей жизни. Энергия Урана значительно влияет на мировые циклы, политические ситуации в стране и в мире. Тем более, в этот день Меркурий в соединении с Сатурном и Юпитером в знаке водолея. Период Луны без курса с 20.29 до 15.30 следующего дня. К людям, имеющим нестандартное мышление, приходят новые идеи. Большое значение имеет коллективная деятельность, взаимодействие с единомышленниками, внедрение новых современных методов в работе. Информация и идеи, которые будут поступать к вам, помогут расширить свои денежные или деловые интересы, Навыки в иностранных языках или спорте. Важную роль в это время может играть международная связь, взаимоотношения с иностранцами. Может быть, наконец-то вы сможете уехать в другую страну, получить долгожданную информацию или начнете изучение философской, религиозной литературы. Найдете своего учителя. Общение с большим количеством людей очень полезно в этот день, принесет популярность.